Друзья, всем привет, в эфире канал Изи Трейдинг и его ведущий Григорий Нас, как всегда, приветствует заставка, говорящая о том, что все действия, совершаемые вами на рынке ценных бумаг, зависят исключительно от вас и от вашего соображения. Ни один совет, ни одного участника фондового рынка не должен влиять на ваше принятие решений. Сегодня мы рассмотрим российский фондовый рынок, что с ним происходит. Ну и плюс посмотрим американцев по большому кругу, по S&P, что у них происходит. Ну и посмотрим еще нефть. Ну и как всегда, я надеюсь это будет очень хорошим подспорьем. В конце видео будет у нас интересный... Интересный бонус для тех, кто сможет дотерпеть и досмотреть до конца, кому будет интересно. Окей, поехали. Значит, что у нас происходит на российском фондовом рынке на месячном графике? Мы как и прежде видим, что у нас вырисовывается некая, по моему мнению, волна Б. Вот это у нас было движение А. Это все, по моему мнению, волна... B, которая в некой треугольной коррекции. Но это нам до конца неизвестно, и об этом судить мы сможем только по построению этой коррекции. Сейчас, на данный момент, мы видим, что рынок направлен вверх по индикатору аллигатора. Ну и, соответственно, торговать нужно вверх, искать моменты для покупки входа в рынок в длинные позиции, потому что это будет самое эффективное решение. По ходу движения мы видим сейчас идет и развивается коррекция на рынке, да? куда она идет. Она идет в зоны предыдущих коррекционных движений. А ожидать, как мне кажется, стоит вот этого подхода, что мы тут увидим вот в этих вот границах. Что мы тут увидим, как рынок будет себя вести. Либо он оттолкнется и пойдет вниз, либо он оттолкнется и пойдет вверх. Это мы узнаем дальше. Предсказывать здесь ничего нельзя. Посмотрим, что будет. Надо дождаться моментов, когда рынок придет в эти зоны и что он нам соберется показать. Следующий инструмент... Лукойл а, Лукойл акции Хотя может быть давайте с вами не акции сразу смотреть А фьючерсы Да все таки разница практически никакой Но у меня тут целая Система разметок. Как мы видим, старая история осталась. Продолжается у нас развитие коррекции. До сих пор мы находимся в третьей волне. И сейчас мы корректируем третью волну. На более мелком интервале истории мы видим, что рынок попадает в боковик. Хотя аллигатор АО направлен вниз, но не с большим углом наклона относительно вот этого восходящего движения. А это значит, что мы сидим в коррекционной волне. Как я и рисовал раньше, мы ждем некого разрешения ситуации, что здесь произойдет, и на какую глубину коррекции мы пойдем. Условно для нас является Самая-самая-самая месяц, самая глубинная глубина коррекции, простите за масло масляное, это вот этот вот уровень, да. А стремимся ли мы сюда? Сказать сложно, но сейчас, либо если вы работаете в длинной позиции на самих акциях, то тогда вам нужно пережидать этот спад. Если вы работаете и в длинные, и в короткие позиции, то тогда сейчас я бы присматривался все-таки к продажам по сигналам вашей торговой системы. На неделе ничего не видно. На дне смотрим. Ну вот, тоже хороших сигналов мало. Давайте на четырех часах посмотрим. Трин-трин, А вот на четырех часах вполне достаточно было хороших сигналов на продажу. да, К примеру, вот был сигнал. Здесь был сигнал с хорошим ангуляцией, с закрытием в нижней половине бара. Собственно, надо ждать развития вот этой вот ситуации. Что это такое? Это волна 1, 2 и за ней движение вниз, либо это какой-то очередной боковичок. Формирование волны Б. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы все, кто заинтересован, будем наблюдать. Кто не заинтересован, ну, это, видимо, канал не для них. Теперь смотрим «Газпром». Угу. По нашему замечательному «Газпрому» удаляем всю разметку. Идем на старший интервал на месяц. На старшем интервале, опять же, происходит вот такая ситуация, о которой я говорил и в прошлом вы выпуске, ну и повторюсь сейчас, для меня вот эта вся картина была историей с волной Б в неком нисходящем движении, то есть для меня график предстает, вот а, неправильно нарисовал, сейчас сотру, Некой вот такой вот картинкой для меня график предстает. И это альтернативно может быть волна C восходящая. Пяти- а, или 3 волновая это мы увидим с вами по ходу действия. А, либо же это некое восходящее движение вверх. В любом случае... У нас сейчас есть резкие показатели о направленности движения исключительно вверх, а значит среднесрочно и краткосрочно мы с вами торгуем по направлению основного трендового движения. И последние месяцы нам показывают, что на третьей волне происходит некое замедление и тоже коррекционное движение. Какое оно будет, мы смотрим на фрактальных предыдущих движениях и предполагаем, что здесь мы можем увидеть примерно такую же картинку. Эта картинка нам говорит о том, что в боковичке, неком боковичке, а, наш «Газпром» может находиться... Сейчас мы даже скажем, сколько... 255... Ну, где-то 40. Так. Это что, бары? Да, это бары. 200. Давайте калькулятор возьмем. Посмотрим с вами. Тынь. 281 минус 255. Получается 26. 26 недель он может находиться в неком боковичке незначительного движения в разные а, направления то есть и затухание может быть еще длиннее что здесь делать да ничего если вы работаете в длинные позиции вам надо ждать окончания вот таких вот а, долгих, долгих а, боковых движений либо пфф, не торговать на этом инструменте вообще потому что непонятно, что с ним будет дальше это никому и никогда не понятно кстати расскажу немного позже наверное, или сейчас расскажу. Раз, сейчас расскажу смотрите на канале одного трейдера я подсмотрел классную шутку а, ему задавали множество вопросов зрителей о том а, сколько будет стоить биткоин через пару лет. <laughs> ну, и он <смех>, а, сделал классный ответ. Он при помощи одного из своих зрителей и тоже одного блогера а, предоставил такую таблицу, которая показывает, а, что будет стоить биткоин а, через несколько лет. Очень прикольная вещь. Она, ну, если вы увидите, вы поймете, я постараюсь выложить эту табличку, ссылку на эту табличку здесь под видео. Так, и ну, и там есть одна особенность, эту табличку надо будет доработать. Я, может быть, выложу не ту, которая лежит в интернете, она плохо работает. Я выложу такую, которая хорошо работает и хорошо считает. Так, э -э Газпром, Сбербанк, Сбербанк фьючерс на Сбербанк очистить. Смотрим на наш фьючерс по Сбербанку. Смотрим на месячный график. Что у нас по месячному графику? Ну все как и было. А, мы находимся в коррекционном движении относительно третьей волны. Если бы мы открыли инструмент, мы бы это увидели еще четче. А, значит, что вот эта вот коррекция собой напоминает, пока не до конца ясно. Но чисто интуитивно для меня... Это выглядит как «А», это выглядит как «Б», и есть какое-то движение «С». Куда оно будет направлено, это движение, вот в эту зону, или оно пойдет ниже, нам неизвестно. Ну, ориентируемся пока на эту зону, а это восходящая волна «Б», считаем мы. Смотрим с вами на недельный график, действительно удлиняющаяся восходящая волна коррекция в этой волне пришла в зону предыдущей коррекции вполне возможно что где-то здесь будет некий отскок вверх ну а может быть пролив вниз это нам тоже неизвестно опять же если у вас есть торговая система то только по ней вы должны работать с учетом того что у вас ограниченные риски и Ограниченные риски и а, прекрасно рассчитаны прибыли. На дневном графике мы видим, что индикатор АО отходит а, сильнее, набирает силу в нисходящем движении. Это может означать, что волна С вот этого коррекционного движения здесь еще не окончена. И, скорее всего, мы будем корректироваться еще. Еще, хотя вот здесь вот по индикатору видно некое закругление. Но я бы сказал, что будет еще вот так вот. А дальше будем посмотреть, как говорят умные люди. Да что тебя? надо стереть. Э, стерли. Сбербанк. Дальше смотрим ВТБ. Замечательная акция. Ничего с ней не происходит. Но мы ее смотрим на предмет таких же флуктуаций, как происходили на Сбербанке. Ой, на Сбербанке, на Газпроме. Потому что фиг его знает, может она сегодня выстрелит. Или завтра выстрелит. ВТБ банк мы переходим с вами на месячный график. На месячном графике мы видим, что здесь особого-то тренда и не было давным-давно. Вот эту тень мы не берем в расчет. Это вот творческая составляющая, которая машинному коду, скорее всего, будет не подвластна. Здесь нужно будет какие-то условия ставить такие, чтобы Машинный код, я не знаю, как оценивал, вот эти вот длинные вылеты, они же бывают. Итак, получается, что мы перебили минимум вот этого движения, либо мы, вот это было окончание третьей волны, это... А, ну, положим вот таким вот образом. А это неким образом. Б это С. А, почему стоит обратить внимание на акции ВТБ? Месяц, неделя. <coughs> Что-то мне подсказывает, опять же, чисто интуитивно, друзья мои. А я не рекомендую вам исключительно пользоваться моими подсказками, думайте решайте сами, но вот а, мое мнение, что по акциям ВТБ направление это как раз идет вверх и что-то мне говорит, что это еще не последний нарок. он может быть еще поглубже, хотя по направлению вот этого движения вот у нас был пик, это была третья волна, здесь ее была коррекция, и это пятая волна. Вполне возможно, что пятая волна закончилась. Надо следить за развитием вот этой вот истории и очень может быть, что она начнет развиваться вот так вот. Хотя силы движущие, бумагу вниз довольно велики и трейдеры, которые все-таки ставят на короткие движения могут опустить бумагу, но в любом случае сейчас может быть развитие движения вверх, аллигатор на недельном графике направлен вверх соответственно я бы искал входы в длинные позиции хотя здесь у нас вот уже видна Положим, это была первая волна, вторая волна, это третья волна. На пике она начала корректироваться. Здесь где-то внутри, если мы посмотрим поглубже, скорее всего, была вложенная пятая волна. И сейчас начинается АБЦ коррекция. Она идет вот сюда или сюда. Или если она будет глубокой вот сюда, вот вам три уровня, за которыми надо следить. После этих трех уровней, возможно, пойдет пятая волна развиваться вверх. Ну вот что-то мне говорит, что будет пятая волна, потом коррекция всего этого движения. Посмотрим на глубину этой коррекции, что будет с этой бумагой дальше. Пока не понятно, но... Что-то мне подсказывает, что бумага интересная. Давайте пойдем теперь в бренд. Неправильно набрал. Бренд CFD. Наверное, лучше смотреть. Бренд доллар. Как видите, у меня тут сумасшедшая разметка. Это я себе для активной торговли использую. Но ее можно стереть без проблем. Восстановить, когда нужно будет. На нефти, на дне и новом графике очень хорошо видно развитие трехволновой волны. А, а вот я неправильно говорю, надо стереть. И все-таки смотреть через месяц. Да. вот у нас ä, была нисходящая волна а это была волна б и это была волна с 3 здесь у нас идет восходящее движение на него мы смотрим на отдельном графике на этом восходящем движении что мы должны понять А должны мы понять по-хорошему следующее, что здесь было первая, вторая, третья, четвертое, пятая, коррекция этого движения, потом пошла снова первая, вторая, третья, четвертая, пятая, теперь коррекция вот этого восходящего движения. Обратите внимание, что волновой подсчет нам дал двухволновую картинку. Ну и не двухволновую, а трехволновую картинку. А это означает, что, по моему мнению, опять же, это была восходящая трехволновая коррекционная фигурка. А по идее здесь у нас развивается нисходящая фигура, которая... Очень может быть некой вот такой вот глубокой коррекции пятиволновой. А, Это мы посмотрим, что здесь будет и увидим с вами дальше. Теперь давайте золото посмотрим. По золоту мы также смотрим с вами месяц. Ох, видим на месяце, что у нас прошла либо вся коррекционная волна. Но, скорее всего, нет, не прошла она вся. Вот это вот А, Б и С. Это либо развитие некоторого восходящего движения, либо это развитие волны Б, которая будет какой-то вот такой вот, как говорят классические технические аналитики, канал. Канал. У нас идет канал, и мы работаем в канале то есть вам посоветуют вот здесь вот покупайте а вот здесь вот продавайте и может быть у вас что-то срастется на самом деле, друзья мои, нифига у вас не срастется по одной простой причине чтобы построить канал вам нужны вот эти нижние точки когда у вас было эти две точки вы поставили бы канал вот так вот и покупали бы где-то здесь снизу. чтобы у вас получилось вот что. Если вы работаете на пробитие канала, вы бы зашли где-то здесь и ждали бы тейк профитом своим ширины этого канала. Либо вы подумали, что это треугольник и ждали бы ширины основания треугольника. Это классическая схема торговли по фигурам. Да И нифига бы вы не дождались, вас бы вышибло по стоп-лоссу. Вот так вот. надо дуракам доверять. А, так. Итак, у нас есть восходящее движение. Может быть, это волна B, а может быть, это развивается новое восходящее движение. Мы этого не знаем, но в любом случае у нас есть вектор направления аллигатора. Он резко направлен вверх. На неделе смотрим, что у нас тут происходит на неделе. Ну, на неделе здесь плохо читается график, но в любом случае мы можем с вами предположить, что у нас была это некая третья, четвертая и это была пятая волна, после чего была коррекция. Но скорее всего нет. Не так это все. Либо коррекция такая, либо это была всего-навсего. Но минимумы не перебиты, да? Это, может быть, была первая в пятой волне. И идет развитие новой пятой. А новой третьей волне внутри пятой все может быть в любом случае максимум а у нас здесь затухание импульса пока не видно а значит на золоте надо работать вверх что характерно пока падает нефть золото растет это для вас инсайт можете на него не обращать внимание потому что все решения на рынке вы должны принимать самостоятельно итак Золото у нас растет. Значит, нам надо искать, что входы в длинные позиции. А как нам найти входы в длинные позиции в боковом движении? Дышь. Либо вы работаете на пробитие фрактала, но это нифига здесь не сработает, потому что предыдущая картинка нам показывает вот такие вот движения, да? Или вот такие вот движения. Здесь вот такие вот движения. Не надо, друзья мои, работать на пробитие фрактала. Ждем, ждем вылета некоего сюда и картинки с откатом вот сюда. Или вот сюда, в зону предыдущих движений. И тогда наверняка появятся очень хорошие сигналы на покупку. Сейчас как минимум делать лучше ничего не надо. Ну и теперь, как я обещал, для тех, кто досмотрел видео до конца, давайте мы с вами разберем одну такую штуку классную. А, в недавнем видео я рассказывал про опционы, я прикреплю это видео к ссылке в данном видео. Вы сможете посмотреть повнимательнее, если вы еще не знакомы с опционами. А... О, у меня тут забиты некие опционы, которые я считал. Ну да, мы их удалим. Да. А, смотрите, в чем фишка. Если мы с вами ориентируемся на «Газпром» фьючерсы газпром фьючерсы газпром когда вы торгуете фьючерсами на газпром вам надо искать точки входа для того чтобы что-то произошло сейчас на газпроме торговать смысла нету потому что мы ну, это мое мнение, да? Мы предполагаем, что «Газпром» лег в горизонт. И этот горизонт может продлиться n число недель. Так что мы тогда делаем, если торговать на «Газпроме» нельзя? Мы берем, отмечаем крайние точки этого бокового движения. 24, то есть 25 тысяч, да? Давайте... Поставлю здесь двадцать тысяч. Внизу 1900, короче, двадцать тысяч. Внизу. Идем мы с вами в опционы. Выбираем Газпром. Создаем портфель. Значит, Верхний предел у нас будет 25 тысяч, 25 тысяч, дата экспирации 14.08, ну да бог с ним, осталась всего одна неделя. Так, теперь вопрос, это должен быть кол или put, по-моему это должен быть put, ставим минус единичку, то есть продаем и продаем опцион по цене 20 не да 20 тысяч ова добавить не покупаем а продаем построим график что мы получим так он подвисает немножко ага вот, отлично, получили. А... <связывая> Вы видите, что мы получили? Мы получили, что в диапазоне движения «Газпрома» по опционам мы останемся в прибыли. Она смешная, 84 рубля, она смешная, кажется нам. Но это если мы торгуем одним контрактом по опциону, да? Доска опционов. Я обращаю внимание ваше, что осталось там две недели до закрытия. За две недели 84 рубля. Это уже интересно. Теперь давайте посмотрим, какую же сумму мы вложим в эти 84 рубля. Но по секрету вам скажу сразу, что никакую. Почему? Потому что мы не покупаем ничего. Мы работаем только с гарантийным обеспечением. Но в любом случае эта сумма будет у вас на счету заблокирована. Показать обновить. Итак, нам нужен опцион, код опциона я включил, две недели. Две недели, две недели, две недели. Ну давай, не тормози, не тормози интернет. Ура! Так, 22 тысячи рублей. И в этой точке мы продавали Пут опцион, стоямбо, листамбо, так что, ну ладно, 22 тысячи мы продавали put опцион, открываем put опцион и смотрим его гарантийное обеспечение, максимальное гарантийное обеспечение. 4120 четыре рублей а так друзья мои ваше гарантийное обеспечение составит с 196 рублей такое же гарантийное обеспечение у вас будет по противоположному опциону итогом что мы имеем открываем калькулятор ну пускай 200 рублей умножить на 2 400 рублей 400 рублей, а которые блокируются у вас на счету, это гарантийное обеспечение по опционам. И прибыль, которую мы теоретически можем получить за это время, 84 рубля. Давайте же посчитаем, сколько это будет. 84 мы делим на 400 и получаем... 0.21, это что у нас процент, что ли, получилось, 21 процент. Не, если мы 400 поделим на 100, у нас 4 рубля, это 1 процент. Значит, 84 мы делим на 4, у нас получается, да, мы получим прибыль 21 процент. За две недели, друзья мои, это рекомендация как минимум стоит денег, как вы думаете, хорошая Это прибыль, 21% за две недели. А я в понедельник сделаю эти деньги. Всего хорошего, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всегда рад вас слышать, видеть. И активность, конечно, это очень хорошо. Все, до встречи.